Всем привет! Доброго времени суток. Сегодня мы отдыхаем в Арабских Эмиратах. Вот, и нам где-то теперь надо поймать такси. Аэропорт тут очень маленький. Наш багаж, как всегда, вы выдали самый последний, в самую последнюю очередь. Все таксисты тут в красивой беленькой форме. И машины у них аккуратные и чистые. Так, и за сколько? Стоит 50 дирхам. Это сколько? Как ехать ну, 26 километров. 26 километров? Такси тут ездить только по счетчику. Да. Хотя почему-то когда садились, на фиксированную плату сказали 50 дирхам. Один дирхам, где-то 16 рублей русских. Прилетели в город Расальхаям. Аэропорт вообще маленький, 6 всего в день 6 самолетов. Да. Полдевятого наш последний прилетел. Шикарный просто отель. Мне никогда в таких еще не было. Так тут красиво. Короче, я тут Леш, какие у тебя впечатления об этом? Ну, пока положительно. Я не так же не любила, потому что как бы Ну, как ты говоришь, а в Малайзии? Я только хотел сказать, ну, вот апартаменты в Малайзии были тоже ничего, но не... это, ну, вот, лучше. конечно, вообще. Номер 3507. Идем за Женей. Ну давай, Женек. Так. итак, вау, смотри, какие шампуни. Ну давай, Женек. Вот и наша номер. заправленная. Тут так все красиво. Ну пойдем туда выйдем, Женька. Приехали. Как выйти, теперь не знаем отсюда. Вау, как красиво! Вообще супер! Купаться? Пойдешь за Офигенно. Посмотри-ка, Иванна, с окошком. Да! Ну-ка, снимай, я отсюда. О, тропический душ, слава богу, наконец хоть в одном отеле нам попался он. Отельный номер. Ты барабанный дроп приделаешь. О -о -о! Да, чудо, а не кровать. На такое, наверное, буду спать, как младенец. Уже чувствую, как засыпаю. Пришли, Женька, в итальянский ресторан, который самый близкий был в холле. Да, нам отодвинули стулья, постелили салфетки. Принесли по бокалу вина. У меня белые за 48 дирхам, Женька красные за 42 дирхама. Да, сначала дали попробовать. Принесли наш ужин. Моя паста, Женькина паста. Ну, не сказать, что большие порции, конечно. Да, Женюшка? Да. Короче, ужин нам стоил 300 дирхам. Мне было голодно и не очень страшно. Не ничего не видно. Решили посмотреть территорию. Холосые. Холосые? Да. купаться? В территорию отеля вечером. Женька пытается закрепить телефон на пальме Деньги дирхамы 5 дирхам 10 дирхам 200 дирхам Орел Орель Опять 500 дирхам Тоже Орел А вообще сегодня сегодня у нас 4 января, мы даже не собирались никуда особо лететь, но что-то как-то в России скучно было и плюс дешевые билеты появились, поэтому мы в Арабские Эмираты полетели. Время 11, но после перелетов мы что-то устали ужасно. Да, очень хочется спать. Я уже готова на эти мягкие подушечки лечь и захарапеть. Всем спокойной ночи. Доброе утро всем. Доброе утро. Наконец-то мы проснулись или встали. Время 9 часов. Смотрите, как вид с номера. Красота. Мы конец народку здесь увидели. Но пока все уровень на русском. Вот идет наша добычица. На нас и с арбузиками тачат. Так, а? пробуем Такой себе? плохая, даже быть точно. А, ну-на. Да, Все, да. попробуем. Ладкий. Все, чуть-чуть взяли. М -м -м -м. Хороший. Каждый завтрак тут любой. Континентальные, фрукты, овощи, йогурт, индийское, отдельный угол, свининой. Ну все, теперь женек красоту наводят. И, и идем наконец территорию посмотреть. Позагораем. Красота. Да, такую Краус 23-24. Выходить комфортно, не загорать. В этом отеле все востроено на доверие. Хоть в ресторан ты идешь, хоть какой прокат берешь, просто сам записываешь номер комнаты, в которой ты живешь. Тебе все дают бесплатно. Потом, говорит, насчет номера придет. Женька созрела, искупалась. Я не хочу купаться если не хочу. Ну надо же. 5 января надо искупаться. Да, не холодная, вообще комфортная. Она с подогревом? Да. Бассейн с подогревом. Мы выживали как могли. Салаты. Салаты давно кончились. Шампанское выпито. Что же делать? Угу. Кто это тут лежит? Это я. Это ты? И вот мы наконец-то вышли к Аравийскому морю. И началась фотосессия. Нет, я так не видел. Что? Короче, из отеля тут пешком не ходит. Нас так и не поняли, как так мы пешком пошли из отеля, не на такси. Либо трансфер, либо такси. Теперь самое главное, изучить место, где можно покушать. Смотреть, что здесь вокруг происходит. Мне кажется, здесь вокруг просто нет ничего. Тут вообще ничего не происходит вокруг просто. Тут вообще даже людей нет. Короче, пешком. В Арабских Эмиратах вообще не вариант гулять. Пошли, вообще никого. Сколько мы? Минут 15-20 шли. Вообще никого не встретили пешком идущего. Hello? To this restaurant. What там приел... а, хрен знает, как называется, альмахук какой-то. Меню подает. Планшет, а, совсем планшет ага. что совсем графин. Графин Что-то, мне кажется, кисленький очень. Ну, лимон и мяты. Uh -huh. Я всегда, когда пила лимон и мятные коктейли, они были какие-то сладкие. Uh -huh. Там, ну, явно было что-то еще намешено. Uh -huh. Это вот прям лимона и мяты. Смешали. Мой Себас. Ты с водкой. Женькина сорти. Рыбные? Кальмары. Ну, скажем, ну, скажем, ну, с креветками тут же уже. ну, скажем, ну, скажем, ну, скажем, ну, Ну-ка. Вкусный. Ну, напоследок коры. Не здесь. Какая была? Видим, Какая вкусная рыба. Очень вкусно все было. Я. Объялась от пуза. а особенно мне понравился как и вот этот вот милый график, тут все вообще очень вкусно. Слушай, у нас теперь попасть в отель назад, такси вызвать нельзя, все занято. не Что? Ну, вблизи, я бы не сказала, что город красивый. Ну, это и город такой, кое-какой. Ну, ну, что делать? Или бы мы остались голодать в отеле, да, или вариант, немного было. Да, везде Пиздец безнадега. Безысходность. Потому что не знаем, мы как я попасть обратно. Гуляем. 7 часов вечера. Женьку еле разбудили. Куда-то пройтись. Такси в итоге само у нас нашло. Мы даже у него даже не махали ему. Сам остановился, спросил куда а ехать? Да, дают удачи. Ди. Холм, Жень. Серьезно. Серьезно, мы? У ноги в мурашке. Мурашок? Ну, хаберный платочку своем. На водничку холодную потрогай. Холодную. Давай сюда. Хочется кушать, Джейн. Я опять жарую. жжет, как Ну как же там, ваша еда я люблю тебя. Да, я люблю, люблю еду. Делают прям все на гриле при вас. Сегодня мы пробуем чураску. Бразильское барбекю. Чураску. Чураску? Уже можно есть, да? Да. Тушку мятушку, мяту, мятушку Женьки наконец принесли по-русски. Жареные бананы. Как фри. Сэр, mm -hmm. mm -hmm. Ольж вот курица с чем-то. Медальоны. Медальоны куриные. Вкусные. Вкусные. Держи мой. Держи кусочек, который ты отрезают. Подвал. Давай еще один кусочек возьми. Thank you. Нет, на барано. плайн большая часть говядины. плайн Да, сэр. часть говядины. Это биф? Так, Да, я мадам. Что-то не конечно. Да, конечно. Ну, это сочное вообще. С него прям сок капает. О, вообще, такое вкусное. Да, ребят. Оценись. Цвет. Букет. Дает. Ну, правда, она прям так Сейчас прям сок пучает, сок вытекает. Попробуйте, а еще принесли. Но ну, мясо-то реально много Не как вчера в итальянском ресторане. <трица> Это тот. В полу да, ребанин такой сочный. Давай. Короче, еще чураска. Мы поняли, что такое бразильское барбекю тебе приносит и приносит, приносит разное мясо. Баранину, телятину, говядину, курицу. Ты это ешь сколько хочешь, пока не скажешь, что хватит тебе. <приот> да. Да? Ещё, ещё и заставлю, говоришь, достаточно, они говорят, давай еще. Я думаю, отдохните чуть-чуть и -чуть, ещё поешь ты. Пока ты за стола не выпечешься. <приот> <сошь>. Боже, <просу> <просу> Жень, что ты там объешься? Yeah. Давай я. Помолкнешь? Ничего? Ничего, Женька так снизишь. Я и да, да. <Съеду. Давай> А может еще что-то Ананас обжаренный в сахарном сиропе. Глаз один закрывается у нас будешь? Я просто люблю ананасы. А вкусный, сладкий ананасы люблю еще больше. А он намного хуже, чем в Африке. Он не такой, как в Африке. Но он не такой, как в России. Я в России вообще не ем ананасы и манго. Ну и что-то среднее между Африкой и Россией. Женька мне помогает. Она всегда мне во всем помогает. ананасы заедает и вход допивает. Ой, традиционный танец сытой Женьки. там спал. Всем спокойный день. День был трудный, мы много ели. Мы ели как могли. Вместо салатов и оливье. И мясо. Чураска, миди, креветки, рыба на гриле. Не знаю, как мы выжили. И теперь, после долгого дня, всем спокойной ночи.